Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Как замечательно питаться Словом, и мы так рады, что вы к нам присоединились. По водительству Духа Божьего мы учим об уме, об обновлении ума, и в том числе о том, кто мы во Христе. Аминь. В качестве основного места Писания во всех этих эпизодах мы используем и продолжим использовать Второе Тимофею 1.7. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, потому что я ожидаю, что к вам придут ответы и помощь. И записывайте то, что Бог дает вам, ведь мы хотим исполнять все, что Он говорит нам. Аминь. Итак, снова прочитаем Второе Тимофею 1.7 в переводе Короля Иакова. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам Духа силы или власти. Он дал нам любовь, любовь Божью. И Он также дал нам здравый ум. Здравый ум – это часть вашего наследия во Христе. Спасибо Богу за исцеление, за процветание, за победу. Но не забывайте и о здравом уме. Что такое здравый ум? Это ум, несущий в себе мысли Божьи. Аминь. Он перенимает Божий образ мышления. И в Римлянам 12.2 сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот что преобразит вас. И кто из вас знает, что это процесс? Это не происходит в одночасье. Нам нужно быть верными Слову. Не просто читать его, но питаться им, размышлять над ним чтобы лучше исполнять его. Мне нравится кое-что, что написал Джордж Мюллер. Джордж Мюллер был служителем в Англии в городе Бристоле в 19 веке. Он был пастором по местной церкви, он разъезжал и проповедовал, но в основном он известен сиротскими домами, которые он основал в Бристоле. На момент его смерти его приюты могли принять одновременно 2500 тысячи сирот. И я слышала такую информацию, что за свою жизнь он позаботился о более ста тысячах сирот через свое служение. Это был человек смелой веры, растущей веры. И о нем рассказывали что его ежедневным приоритетом было питание Словом и проведение времени с Богом в молитве. Это было секретом его успеха, то, как он относился к Слову. Послушайте, у него был плотный график. Когда вокруг носятся две с половиной тысячи детей, конечно, он не опекал каждого из них непосредственно, но именно его вера играла ведущую роль в поддержании всего этого. Эти сиротские дома финансировались верой, и они все находились под его надзором. Так что понятно, что у него был плотный график, но Слово было для него приоритетом. Что он делал? Он обновлял свой ум. И когда он обновлял свой ум Словом Божьим, великие подвиги совершались через его жизнь и служение. Послушайте, это то, что у Бога есть для каждого из нас в рамках его плана для нас, чтобы мы принесли много плода. А чтобы принести много плода, нам нужен обновленный ум, обновленный ум, то есть нам нужно питаться Словом Божьим и перенимать мысли Божьи. И вот что Джордж Мюллер говорил об изучении Слова: я не прочитываю Слово, я размышляю над Словом. То есть он не просто прочитывал главы для галочки, он вкладывал Слово в себя. Он глубоко размышлял над ним, вникал в него. Он позволял мыслям слова прокручиваться снова и снова у него в уме. Так можно вложить слово в свой дух, потому что ум — это врата духа. Наполняя свою умственную жизнь словом, нужно размышлять над ним, и эти размышления вложат его в ваш дух. И это было одним из ключей к успеху Джорджа Мюллера. Он не просто прочитывал Библию, чтобы отметить «сделано». На сегодня все. Он размышлял над ней, чтобы вложить ее в себя, чтобы каждый день дальше продвигаться в исполнении Слова. И это принесло такой великий плод. Вот как наша жизнь тоже принесет великий плод. Помните, что Иисус сказал в Иоанна 15, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут" не просто посетят вас, а прибудут, укоренятся. А вот как Иаков об этом говорит, «В кротости примите прививаемое слово, могущее спасти ваши души». Послушайте, он не сказал «в кротости примите прочитанное слово». Нужно не просто читать слово. Да, чтобы привить его, нужно его читать, но одного чтения недостаточно. Аминь. Нужно вложить его в себя». А для этого нужно отбрасывать каждую мысль, которая идет в разрез со Словом. Аминь. Когда мысль противоречит тому, что говорит Слово Божье, мы отбрасываем ее. Почему? Потому что мы хотим привить Слово Божье, а не сомнения и беспокойство. Аминь. Нам нужно осознать, что это привилегия всю оставшуюся жизнь обновлять свой ум. И это возможно только ставя Слово на первое место. Аминь. Вы скажете, «Ну, я ужасно занят». Ну, и Джордж Мюллер был ужасно занят. Аминь. И мне не особо нравится слово «занят». Мне нравится слово «наполнен». Его дни были наполнены. Потому что можно быть занятым и ничего не сделать. Со мной так бывало. Я весь день была занята, но даже не знала, что же я сделала, потому что была так занята. Я хочу быть плодотворной, чтобы день был полон плодотворных дел. Аминь. Так, здравый ум всегда обновляется. Чтобы обновить свой ум, во-первых, нужно выяснить, кто вы во Христе. Во-вторых, выяснить, что принадлежит вам во Христе. И, в-третьих, на что вы способны во Христе. Аминь. Я уже говорила об этом в предыдущем эпизоде, и хочу повторить, поскольку кто-то, возможно, не слышал, о чем мы говорили в предыдущем эпизоде. Чтобы добиться больших успехов в духовном развитии, нужно питаться истиной о том, кто вы во Христе. А для этого нужно находить места Писания о том, кто вы во Христе и что принадлежит вам из-за того, что вы принадлежите Ему. Питайтесь этим, и это изменит вашу жизнь замечательным образом. Одна женщина рассказывала, «С тех пор, как я начала питаться этими местами Писания и узнала, кто я во Христе, я как будто снова родилась свыше. Она узнала о том, что всегда ей принадлежало. Узнавая о том, что принадлежит вам во Христе, вы перестаете мириться с тем, что не ваше. Аминь. И прогоняете то, что не ваше. В Колосянам 2.15 мы видим, что Иисус отнял силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. В расширенном переводе этого стиха сказано, что Бог обезоружил начальство и власти, то есть они больше не вооружены. Он обезоружил их. Что же тогда у них осталось? Единственное, что осталось у врага, это сила внушения. Он предлагает неправильные, беспокойные, пугающие, тревожные, панические, внушающие сомнения мысли. Он их предлагает. Но то, что он их предлагает, не значит, что вы обязаны впустить их в свой ум, что вы обязаны принять их, как мы их принимаем. Беря и прокручивая их в своем уме, думая об этом, вы не обязаны их принимать. Что же делать, когда эти мысли приходят? Отвечайте им. Это не моя мысль, я ее не приму. Аминь. Говорите слово, отвечайте на эти мысли словом. В расширенном переводе Колосянам 2.15 сказано, что Бог обезоружил начальство и власти, ополчившиеся против нас, и выставил их на всеобщее обозрение одержав над ними триумф в Нем, в Иисусе, посредством креста. Аминь. Иисус разгромил, победил, полностью уничтожил дьявола и его царство. Вы скажете, но если дьявол побежден, то как же он досаждает моему уму? Ну, он побежден, но еще не заключен в тюрьму. Однажды он будет заключен в тюрьму и отрезан от контактов с людьми. Но до тех пор применяйте победу, которую Иисус одержал для нас. Аминь. Ефесянам, вторая глава, с 4 по 6 стих. «Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям». Посмотрите, «оживотворил», то есть сделал живыми. «оживотворил со Христом». «Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». В Ефесянам 1.20 сказано, что когда Иисус воскрес из мертвых, Он был посажен превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Не чуть-чуть выше, а гораздо выше, вот где мы посажены, гораздо выше противостояние. Вот кто вы во Христе. Вот что вам принадлежит из-за того, что вы во Христе. Мы посажены со Христом. Мы разделяем с Ним позицию власти. Его власть – наша власть. Это наша общая власть. Почему? Потому что Он – глава, а мы – тело. А голова и тело сидят на одном месте, а не на двух разных местах. Мы занимаем ту же самую позицию власти, что и Он. Аминь. И наша власть работает. Люди говорят, «Я жду, чтобы Бог сделал что-то для меня». Он сделал. Он воскресил вас и посадил на позицию власти. Так что используйте эту власть. Он уполномочил вас использовать эту власть. Вот что вам нужно знать, иначе дьявол будет помыкать вами, хотя и не должен. Об этом молился Павел, в первой главе Ефесянам 17 стиха. «Чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения». Он говорит, вам нужна мудрость и откровение. Заметьте, получив откровение, мы также нуждаемся в мудрости, что с ним делать? Он сказал, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровение к чему? К познанию Его. Что значит «к познанию Его»? Что Павел имел в виду, говоря, что нам нужна мудрость и откровение к познанию Его? В продолжении он говорит, «И просветил очи сердца вашего, или глаза вашего Духа, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Что такое надежда призвания Его? Это кто вы во Христе? Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. А это что? Это то, что принадлежит вам во Христе. Аминь. Познавайте богатство вашего славного наследия во Христе, и поймите, какая власть принадлежит вам, когда вы в это верите. Аминь. По сути, если обобщить всю эту молитву в первой главе Ефесянам 17 стиха, Павел говорит вот что. Вам нужно иметь мудрость и откровение о том, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе, и что вы можете делать во Христе. Какая власть вам доступна? Аминь. Какая власть вам принадлежит? Вот о чем я говорю. Вот что такое обновленный ум. Вот что такое здравый ум. Он знает все это. Аминь. Теперь давайте обратимся к 1 Коринфянам 1.30. Мы сегодня рассмотрели много мест Писания, и я надеюсь, вы их записали. Они будут для вас благословением. 1 Коринфянам 1.30. Павел пишет, «От него...» От Бога. От Него и вы во Христе Иисусе. Бог сделал это для нас. Это Его великое свершение. Он поместил нас во Христа. От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. То есть, когда мы родились свыше, Дух Божий ввел нас в это. Мы новое Творение во Христе. Аминь. Это был Божий план. Это был великий Божий план – привести нас во Христа. И Бог сделал его для нас премудростью. О какой премудрости здесь идет речь? О той, о которой Павел говорил в первой главе Ефесянам. Кто вы во Христе? Что принадлежит вам во Христе? И что вы можете делать во Христе? Вам это нужно узнать. И я попрошу слушателей в студии и вас у себя дома сказать это вместе со мной. Кто я во Христе? Что принадлежит мне во Христе? И что я могу делать во Христе? Вложите это в себя. Вот в чем нужно обновлять свой ум. Это повлияет и на ваше здоровье, и на ваши финансы, и на ваш мир. Это повлияет на каждую сферу. Аминь. Знаете, вам не нужно бороться с дьяволом. Вам не нужно одолевать его. Он уже побежден. Аминь. Какова наша роль в применении этой победы над ним? Мы подвязаемся добрым подвигом веры. Аминь. Мы не сражаемся с дьяволом. Нам это не под силу, это под силу Иисусу. И Иисус победил его. Так что не нужно ввязываться в то, на что мы сами не способны. Иисус уже победил. Нам нет смысла повторно бороться. Мы на это не способны. И нам это не поручено. Нам поручен добрый подвиг или борьба веры а не просто борьба. Люди борются, борются, борются. Послушайте, при необновленном уме вы потерпите поражение в этой борьбе. При обновленном уме – это добрая борьба. Добрая борьба веры. Написано «подвязаться добрым подвигом веры». Почему эта борьба названа «доброй»? Потому что вы в ней победители. Это выигрышная борьба. Не ввязывайтесь в неправильную борьбу. Не ввязывайтесь в борьбу ума. Не ввязывайтесь в борьбу эмоций. Чувств, сомнений, беспокойства, страха – это не та борьба, к которой вы призваны. Вы призваны подвязаться добрым подвигом веры. И я вам скажу, добрый подвиг веры включает в себя борьбу слов. Понимаете? Добрый подвиг веры включает в себя борьбу слов. Когда дьявол что-то предлагает, вы боретесь с его словами. Чем? Словом Божьим. Вы отвечаете ему. Не отвечая, вы не подвязаетесь к добрым подвигом веры, потому что добрый подвиг веры ⁇ это борьба слов. Аминь. Когда враг вам чем-то угрожает, отвечайте словом. Когда он что-то внушает, отвечайте словом. Когда приходят симптомы или недостаток, отвечайте словом. Вот что такое подвязаться к добрым подвигом веры. Так мы применяем победу, которую Иисус нам дал. Аминь. Мне нравится, что эта борьба названа доброй, потому что эта борьба всегда завершается правильно. Аминь. Что такое добрая борьба? Это вы напоминаете дьяволу «ты побежден», «ты побит», «ты разгромлен», «ты настолько ниже меня». Это противостояние настолько ниже той власти, что мне принадлежит. Аминь. Хвалитесь тем, кто вы во Христе. И постоянно напоминайте дьяволу, насколько он разгромлен. В восприятии некоторых людей дьявол такой огромный, а Бог совсем малюсенький. Нет, нет, нет. Бог велик. Вся Библия называет его великим. Он не просто большой, он великий. Аминь. А дьявол — это побежденный враг. И вам нужно мыслить о нем, как о побежденном враге. Когда приходят симптомы, они побеждены. Это побежденные симптомы. Когда приходит недостаток, он побежден. Аминь. Вам не нужно добиваться победы. Иисус уже одержал ее для вас. Аминь. А дьявол пытается внушить вам, что нужно чего-то добиваться. Нет, вам не нужно добиваться того, что вам уже принадлежит. Аминь. Аллилуйя. Некоторые люди открывают дверь дьяволу, сидя и ожидая, пока Бог что-то сделает. Поймите это. Они открывают дверь дьяволу, сидя и ожидая, пока Бог что-то сделает. Послушайте, Бог уже что-то сделал. Он воскресил вас. Вы были распяты со Христом, погребены с Ним, воскрешены с Ним и посажены с Ним. Аминь. Он передал вам полную власть и сказал, теперь можете использовать ее при любой необходимости. Не нужно ждать, пока вы что-то почувствуете, дожидаться церковного служения, ждать ощущения помазания, ощущения Божьего присутствия. Эта власть принадлежит вам, и вы можете круглосуточно ее использовать. Аминь. Некоторые христиане проходят через ненужные испытания просто потому, что не отстаивали свою позицию, не применяли свою власть. Аминь. Они не применяли свою власть над этим миром, над дьяволом и над плотью. Нам дана власть над этим миром, над дьяволом и над плотью. Аминь. Знаете, иногда нужно говорить со своим телом, «Ты больше не будешь этого делать, с этим покончено». Бывало, я говорила со своими мыслями, обращаясь к ним из сердца, «Нет, нет, нет». Я провозглашаю мир своему уму. Я не приму этого беспокойства. Ум, ты не будешь беспокоиться, ты не будешь метаться и паниковать. Ты здравый ум. Я говорила со своим умом. Нам нужно научиться говорить. Мы так часто учим людей разговаривать с Богом, молиться, и это правильно. Но нужно их учить и тому, как говорить с дьяволом. С Богом мы общаемся, а с дьяволом мы говорим с позиции власти. Мы не беседуем с Ним. Мы даже не даем Ему шанса высказаться. Знаете, как Иисус обращался с дьяволом? «Заткнись и выйди». У Него с Ним был разговор короткий. Когда приходили люди, угнетенные или одержимые дьяволом, Иисус говорил «Заткнись и выйди». Что это? Власть. Вот как нужно разговаривать с дьяволом, со властью. Приходит неправильная мысль, «Заткнись и уходи, ты не войдешь в мой ум». И из дома тоже убирайся. Аминь. Не позволяйте ей висеть в воздухе и досаждать вам. Скажите духу страха, который ее принес, убраться. Аминь. Слава Господу. Не применяя свою власть, не противостоя врагу, мы открываем ему дверь. А противостоя ему, используя свою власть, мы закрываем дверь для дьявола. Аминь. Как я уже говорила, некоторые ждут, чтобы Бог что-то сделал для них. Давайте откроем Луки 10, 19. Видите ли, без правильного учения люди думают, что Бог все контролирует. Он контролирует все на небесах. Но Слово говорит, что землю Он дал Сынам Человеческим. Помните, как Иисус учил Своих учеников молиться? И Он сказал, «Отец, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Если бы на земле все было под Его контролем, зачем Иисусу так молиться? Зачем Иисусу молиться, Отец, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, если Бог контролирует все на земле? Зачем Иисусу так молиться? Иисус говорит, Твоя воля исполняется на небесах, а теперь мы приглашаем ее исполняться на земле той властью, которую мы имеем на земле. Бог дал власть людям. Адам потерял власть, а Иисус вернул ее. Нам возвращена наша власть. Аминь. И мы приглашаем волю Божью, Божий план, потому что Бог автоматически не контролирует ситуацию, пока мы не пригласим Его. И именно так поступал Иисус в Своем земном служении. Он говорил, «Отец, Твою волю, которая исполняется на небесах, мы приглашаем исполняться на земле, потому что Ты уполномочил нас». Видите ли, вы управители своей жизни, и вам нужно приглашать Бога, вам нужно использовать свою власть и приглашать силу Божью, говоря нет тому, что не от Бога, и говоря да тому, что от Бога. Понимаете? Луки 10.19. Иисус говорит, все даю вам власть. Все даю вам власть. Он даже не упоминает Бога, он говорит о вас и вашей власти. Все даю вам власть наступать или переступать, перешагивать через змей и скорпионов. Не застревайте посреди змей и скорпионов, то есть замыслов врага, атак врага, его попыток укусить, напугать, нанести удар. Не останавливайтесь, не приходите от них в ужас. Перешагивайте через них. И продолжайте идти. Вот о чем он говорит. «Я даю вам право перешагнуть через то, что пытается остановить ваше развитие, помешать вам, замедлить вас». Он говорит, «Я даю вам власть переступать через змей, и скорпионов и через всю силу вражью, через все, что пытается причинить вам неприятности. И когда вы будете переступать, ничто не повредит вам». Когда вы будете перешагивать через препятствия, вместо того, чтобы впечатлившись, остановиться и позволить им захватить все ваше внимание. Переступая через что-то и продолжая идти, вы оставляете это позади. Вы не заостряете на этом внимание. Если вы, скажем, поднимаетесь в гору, и на вашем пути лежит огромная палка, вы же не останавливаетесь и не говорите, «Ой-ой-ой, придется остановиться, тут палка». Нет, вы перешагиваете через нее и продолжаете идти. И кто-то может сказать вам, «Помнишь, какой большой была та палка?» «Какая палка?» Вы перешагнули через нее и продолжили идти, не заостряя на ней свое внимание. Вот в чем ошибка многих христиан. Они заостряют внимание на всем, что им противостоит. Не так Иисус сказал использовать власть. Он сказал «перешагивать». Вот что означает слово, переведенное «как наступать». Это его словарное определение – перешагивать. Перешагивая через что-то, вы оставляете это позади. Вы отключаете от этого внимание. Мы в нескольких местах читаем о том, как Иисус поворачивался к чему-то спиной, к дьяволу, к Петру, сказав «отойди от меня» то есть уйди из поля моего внимания. Я не буду заострять на тебе внимание. То, что ты сказал, недостойно моего внимания. Чему вы уделяете внимание, то и двигается в вашей жизни» сосредотачиваете свое внимание на Боге, Бог двигается. Обращаете внимание на дьявола и его дела, дьявол двигается. Аминь. Двигается то, чему вы уделяете внимание. И Иисус сказал, «Я даю вам власть перешагивать через змеи, скорпионов и через всю силу вражью». Вы уполномочены на это. Не ждите, пока Бог поможет вам. Оставьте врага позади, перешагните через него. Аминь. Аллилуйя. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Как замечательно питаться Словом. Аминь. В мире столько страждущих людей, которые хотели бы услышать то, что мы слышим из Слова. Мы чтим Слово. Скажите кому-то о Слове. Позвоните и расскажите людям о том, что Слово делает в вашей жизни. Пусть они вместе с вами или сами на своем телевизоре или любом другом устройстве слушают Слово и наслаждаются тем, что оно совершает. Аминь. И каждый раз, когда вы смотрите эту или любую другую передачу на этом телеканале, высвобождайте свою веру. Не будьте просто зрителями. Высвобождайте свою веру. Высвобождая веру, мы становимся исполнителями Слова. Аминь. Питаясь Словом, мы учимся лучше сотрудничать с Богом и лучше исполнять Слово продвигаться дальше в Слове. Аминь. И я так рада, что Бог побудил меня учить об уме, об обновлении ума, о дисциплине умственной жизни, потому что многие даже не осознают, что это их ответственность и привилегия дисциплинировать свою умственную жизнь. Как часто люди задумываются о дисциплине ума. А ведь она так важна. Если у вас в гостях невоспитанные дети, они идут, куда не следует, трогают, что не следует, делают, что не следует. Так и недисциплинированный ум идет, куда не следует, касается того, чего не следует, делает то, что не должен делать. Аминь? Так что нам нужно научиться дисциплинировать свою умственную жизнь. Это одна из привычек здравого ума. В качестве основного места писания в этой серии учения мы используем 2 Тимофею 1.7, где Павел помогает Тимофею, столкнувшемуся со страхом, говоря, «Бог не дал нам духа страха». То есть, Бог не использует страх, чтобы вести нас. Он не использует страх, чтобы направлять нас когда приходит пугающая, тревожная мысль, не обманывайтесь, думая, может быть, Бог говорит со мной. Бог не говорит с вами через страх. Аминь. И так написано. Бог не дал нам духа страха. Но что Он дал нам? Он дал нам силу или власть. Он дал нам любовь, Его собственную любовь. И также Он дал нам здравый ум. Он принадлежит нам. Бывает, люди неправильно обращаются со своей умственной жизнью, и из-за этого их ум становится беспокойным. Но даже если вы впустили в себя неправильное мышление, здравый ум все еще вам принадлежит. Так что прогоните тревожные мысли из здравого ума, который принадлежит вам во Христе. Исцеление принадлежит вам во Христе. Процветание, победа принадлежат вам во Христе. Но также во Христе вам принадлежит здравый ум. Если возникают симптомы, это же не значит, что вы, как дитя Божье, потеряли свое здоровье. Вы все еще исцелены, а симптомы пытаются украсть у вас здоровье, и вы не позволяете им вас ограбить. Точно так же, если тревожные мысли ломятся к вам, вы не обязаны отдавать им свой здравый ум. Ответьте им «нет». Аминь. Тревожные мысли приходят, чтобы лишить вас здравого ума. Потому что здравый ум уже принадлежит вам. Вам не нужно молиться, чтобы Бог дал вам здравый ум. Он уже вам его дал. Павел написал Тимофею, что Бог дал нам здравый ум. И чем его нужно питать? Словом. Как же враг может встревожить наш ум? Только если мы к нему прислушиваемся. Прислушиваемся и прокручиваем в своем уме то, что он предлагает. Его угрозы. Так не будем входить в его поток. Будем защищать свои мысли, дисциплинировать их, потому что в расширенном переводе 2 Тимофею 1.7 «здравый ум» описан как «спокойный», «уравновешенный». Аминь. Он не впадает ни в какие крайности. И также он дисциплинирован и владеет собой. Аминь. Вот какой ум Бог нам предназначил, и мы не соглашаемся на меньшее. Аминь? Чтобы здравый ум доминировал в нашей жизни, нам необходимо обновлять свой ум Словом Божьим, то есть перенимать мысли Божьи, а любые мысли, противоречащие Слову, изгонять, заменяя их мыслями Слова. И это не произойдет в одночасье, Всю оставшуюся жизнь нам нужно постоянно обновлять свой ум. Аминь. И обновлять свой ум — это привилегия. Послушайте, наша величайшая защита от дьявола — это обновленный ум, потому что обновленный ум мыслит правильно, понимаете? А необновленный ум мыслит неправильно. Те, чей ум не обновлен, часто этого не осознают. Они думают, что правы в своем мышлении а «слово выявляет» неправильное мышление. Аминь. Враг не может действовать через ум, который мыслит правильно. Вот почему нам обязательно нужно обновлять свой ум. Враг может действовать только через неправильное мышление. И не забывайте, что неправильное мышление ведет к неправильным убеждениям. Неправильные убеждения — к неправильным словам. А неправильные слова — к получению неправильных результатов. Правильное же мышление ведет к правильным убеждениям. Аминь. Оно укрепляет и питает правильную веру. Правильная вера порождает правильные слова, а правильные слова приводят к правильным результатам. Аминь. Аллилуйя. Итак, нам дана привилегия обновлять свой ум. Римлянам 12.2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Как возможно сообразоваться с этим миром, перенимая мышление этого мира? А как преобразоваться? Перенимая мысли Божьи. Аминь. Обновляя свой ум. Аллилуйя. Перенимая Божий образ мышления. Бывает, христиане проходят испытания из-за того, что не отстаивают свою позицию и дают место врагу в своем уме. Но Иисус дал нам власть над дьяволом. Послушайте, Иисусу самому не нужна была победа над дьяволом. Аминь. У дьявола не было никакой силы или власти над Иисусом. Но у дьявола была власть над нами, потому что Адам передал ее ему. И вот Иисус пришел, Бог послал Иисуса, чтобы занять наше место. И Иисус одержал победу над дьяволом, которую мы не могли одержать. И передал нам эту победу, а в ней заключается наша власть. И нам нужно научиться говорить дьяволу «нет». Аминь. Нам нужно научиться применять свою власть. Некоторые христиане проходят определенные испытания по одной причине. Они не отстаивают то, что им принадлежит. Они не используют свою власть. Иисус одержал победу, но нам нужно ее применять. Как? Применяя свою власть. Говоря, «Ты не войдешь в мою умственную жизнь, в мое тело, в мой брак». Нет. Вам нужно отвечать. Отвечать проблемам, не позволяя им войти в вашу жизнь. Некоторые ждут, чтобы Бог что-то сделал с их проблемой, а Он уже что-то сделал. Аминь. Он не только послал Иисуса занять наше место и победить врага ради нас, но и дал нам власть, общую власть с Иисусом. Иисус – глава, мы – тело. Мы воскрешены и посажены со Христом на позицию власти. Он дал нам власть, чтобы мы применяли ее при любой необходимости. Аминь. Помните, в детстве мы не могли дождаться, когда нам исполнится 16, чтобы получить водительские права. Моя мама не могла этого дождаться, чтобы, наконец, отправлять нас в магазин. Она всегда радовалась, когда очередной из ее четверых детей получал водительские права, потому что у нее появлялся новый шофер и посыльный. Помню, однажды мама отправила меня в продуктовый магазин пять раз за день. И я сказала, «Мама, ты когда-нибудь слышала о списке покупок?» Она говорит, «Сбегай за салатом». Возвращаюсь, «О, мне еще вот это надо, о, и еще вот это». И я, «Будь благословенна». Но, получив водительские права, мы также обретали определенную меру свободы, верно? Мы могли сами куда-то поехать. Получив же собственную машину, мы вступали в совершенно новую меру свободы, так? Всегда лучше уметь пользоваться собственной властью, чтобы не полагаться на чью-то веру. Аминь. Когда у вас своя машина, вы можете поехать куда угодно и когда угодно. Но если вам приходится полагаться на чужой транспорт, вы ограничены. Точно так же, полагаясь на чью-то веру, вы ограничены. Полагаясь на чье-то правильное мышление, вы ограничены. Но когда у вас все свое, все ограничения сняты. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Давайте откроем Луки 10, 19. Мы уже рассматривали это местописание в предыдущем эпизоде, но оно такое замечательное, что я все время к нему возвращаюсь. Вы видите, что я повторяю некоторые вещи снова и снова и снова. Зачем? Чтобы вложить их в вас. Полная вера не приходит от услышанного однажды. Вера приходит от слышания и слышания. Повторение связано с сильной верой. Повторение. В расширенном переводе одного места писания, точную ссылку, на которой я сразу не припомню, Павел говорит, «Мне не надоедает снова и снова писать вам об одном и том же. Это предосторожность для вашей безопасности». И я повторяю какие-то вещи снова и снова в качестве предосторожности для вашей безопасности. Для меня не проблема говорить их снова и снова. Мне это нравится, потому что истина никогда не устаревает. Сколько бы раз ее не повторяли, она всегда восхитительна. Аминь. Итак, Луки 10, 19. Иисус говорит, Все даю вам». А, у вас есть что-то свое, собственное. Что же он... «Дал нам власть. Все даю вам власть». Вам не нужно полагаться на применение власти кем-то другим. У вас есть своя собственная власть. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов». И мы уже говорили в прошлом эпизоде о том, что слово «наступать» Определено в словаре, как «перешагивать». Не останавливайтесь под впечатлением от противостояния от того, чем враг атакует вас. Перешагните через это и продолжайте идти. То есть оставьте это позади и не уделяйте этому внимания. Когда Иисус не собирался принимать сказанную кем-то мысль, он отвечал, «Отойди от меня». В греческом «Встань позади меня». Он сказал это дьяволу и Петру, то есть «ты не получишь моего внимания». Я оставляю это позади. И в Луки сказано, что вы уполномочены, когда приходят змеи и скорпионы, оставить их позади. Как? Перешагнув через них. Не останавливайтесь и не пытайтесь убрать их с дороги. Просто перешагните и продолжайте идти. Не останавливайтесь и не переставайте продвигаться, развиваться, исполнять Божий план, двигаться вперед. Вера — это движение. Это не остановка, это движение. И Иисус уполномочил вас продолжать идти. Когда змеи и скорпионы встают у вас на пути, не беспокойтесь о них, пытаясь поднять и убрать их с пути. Просто перешагните через них и продолжайте идти. Итак, наступайте, перешагивайте через змеи и скорпионов. И через всю силу вражью, с какой бы стратегией, кознями, испытаниями и обстоятельствами вы не столкнулись, просто продолжайте идти. Перешагивайте через всю силу вражью. И посмотрите, тогда ничто не повредит вам. Когда вы перешагиваете и продолжаете идти, ничто не может повредить вам, не может остановить вас. Люди цитируют это местописание «Ничто не повредит мне». Но это относится к тем, кто наступает, к тем, кто перешагивает. Если же человек останавливается и сосредотачивает все свое внимание на змеях и скорпионах, на противостоянии, испытаниях, обстоятельствах, будучи потрясен и под впечатлением от них, под их влиянием, такому человеку что-то может повредить, ведь есть христиане, чьим финансам, семьям, телам был причинен вред. Когда же ничто не вредит нам? Когда мы перешагиваем. Не заостряя на этом свое внимание, просто перешагиваем и продолжаем идти. Аминь. Аллилуйя. 20 стих. После того, как Иисус сказал «Се даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам», в следующем стихе Он говорит «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши» написаны на небесах. О чем он говорит? Не сосредотачивайтесь на дьяволе, на противостоянии. Не будьте поглощены мыслями об испытаниях, замыслах и стратегиях врага. Видите ли, Иисус послал учеников, сказав, «Идите, изгоняйте бесов, возлагайте руки на больных, проповедуйте Евангелие Царства». Они вернулись, и первое, что они сказали, это «бесы повинуются нам». А Иисус ответил, «Ну, я же сказал вам, что я дал вам над ними власть». И затем Он поправил учеников, потому что они сфокусировались не на том, они говорили о бесах. Вот о чем они, вернувшись, говорили. Не о послании, которое они проповедовали, не о Евангелии Царства, не о людях, которые исцелились, а о бесах, которые им повиновались. Они сосредоточились на дьяволе. И Иисус сказал им, «Не об этом радуйтесь». Другими словами, не заостряйте внимание на дьяволе и его делах против людей. Слава Богу, что люди получили помощь, но не надо говорить о дьяволе. Он не достоин такого внимания. Аминь. «Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Другими словами, радуйтесь о том, кому вы принадлежите. Аминь. Думайте о том, кто вы во Христе, о том, что положительно, а не о негативе, который восстает против вас через дьявола и его противостояние. Аминь. Так ведет себя здравый ум. Он не думает, что дьявол достоин внимания. «Здравый ум не акцентирует врага и его дела». Мне нравится, что сказал один проповедник, у которого очень большое служение. У него самая большая церковь в его стране. Как-то студент библейской школы сказал ему, «При таком большом служении вам наверняка много приходится сталкиваться с противостоянием». А пастор ответил, «Ну, наверное, я просто не замечал. Мне это нравится. Это то, о чем говорил Иисус». Пастор просто перешагивал и продолжал идти. Аминь. А не останавливался и не ужасался тому, что восставало против Него. Аминь. Вот почему Иисус сказал, «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются». Не уделяйте им такого внимания. Радуйтесь, что вы принадлежите Ему. Аминь. Оставайтесь на позитиве. Переключившись на негатив, вы откроете дверь дьяволу, просто слишком заострив на нем внимание. Единственное, что вам нужно помнить о дьяволе, это что он уничтожен, побежден, разгромлен, превращен в ничто. Когда вы мыслите правильно, он не может заставить вас волноваться, когда вы мыслите правильно, когда вы оперируете здравым обновленным умом, враг не может вогнать вас в депрессию, погрузить вас в страх, переключить ваше внимание на что-то неправильное. Здравый ум уделяет внимание тому, что правильно. В притчах 4.20 сказано «Сын мой, словам моим внимай». То есть, уделяя внимание Моим словам, а не тому, что восстает против тебя. Многие люди попадают в испытание, потому что их внимание сосредоточено на том, что атакует их, а не на том, что Бог об этом говорит. Ну, слава Господу! Аллилуйя! Давайте откроем 1 Петра пятую главу. 1 Петра 5, 8. Что нужно, чтобы наслаждаться здравым умом, который Иисус нам дал, чтобы хранить здравый ум, обладать обновленным умом? Давайте посмотрим, что написано в первом послании Петра 5.8. Петр пишет, ⁇ Трезвитесь, бодрствуйте ⁇ Что это значит? Будьте бдительны. То есть, будьте внимательны, не будьте легкомысленны, даже не осознавая, что идет не так в вашей жизни. Знаете, родители, которые не уделяют пристального внимания своим детям, где они, с кем общаются, что делают, куда ходят, столкнутся с трудностями, которых могли бы избежать, будучи внимательными. Внимательность означает осознанность. И если невнимательность к детям вредит вашей семье, как вы думаете, что невнимательность сделает с вашей духовной жизнью? Итак, тут сказано, трезвитесь, будьте внимательны, бодрствуйте, будьте бдительны. Почему? Потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев. Он не лев, он как лев, ходит, ища кого поглотить. Послушайте, он не просто хочет причинить вам неприятности, он хочет вас поглотить. Девятый стих. Противостойте ему. То есть, вам придется использовать свою власть, применять свою власть. Противостойте ему, посмотрите, твердую верою. То есть, будьте последовательны в своем противостоянии, а не так. В понедельник вы противостоите, а потом на две недели забываете об этом. Аминь. Послушайте. Не нужно выискивать дьявола. Не нужно быть поглощенными мыслями о нем. Но если что-то восстает против вас, будьте бдительны и противостойте этому. Если что-то немирно, противостойте этому. Если что-то нерадостно, противостойте этому. Почему? Потому что с радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Мир и радость – это Божий поток. И всему, что не укрепляет вашу жизнь в мире и радости, противостойте. Аминь. Будьте бдительны. Если что-то беспокоит ваш ум, не дожидайтесь, пока дьявол заявится в проявленной форме, чтобы начать противостоять. Будьте внимательны, будьте бдительны. Всему, что пытается помешать вашему миру и вашей радости, противостойте. Причем противостойте твердо, будьте последовательны. Противостойте ему твердую верою, не своими силами, не своими чувствами, но я просто не чувствую, что моя власть работает». Вы не в вере, вы в чувствах. Противостойте ему верою, тем, во что вы верите. Аминь. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Зачем Петр это написал? Потому что так часто, когда враг противостоит вам, он хочет, чтобы вы чувствовали, будто вы единственные, кто с этим сталкивается, кому приходится бороться и разбираться с этим. Он пытается заставить вас почувствовать себя изолированными. Аминь. Что только вы проходите такие испытания. Но мы не попадемся на эту удочку. Аминь. Откроем Иакова 4,7. Иакова 4,7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы те, кто должен противостать дьяволу. «И Он убежит от вас». Но обратите внимание на первую фразу «покоритесь Богу». Другими словами, проследите, чтобы вы были послушны тому, что Бог говорит вам делать в жизни. Вы не можете жить, как вам вздумается, а потом противостоять дьяволу без каких-либо затруднений. Чтобы полноценно применять власть, чтобы власть действовала беспрепятственно, мы должны быть покорны Богу. Аминь. Что это значит? подчиняться Его Слову, жить в согласии со Словом, подчиняться Его Слову, а также Его плану для вашей жизни. Что Он говорит вам делать? Когда вы это делаете и противостоите дьяволу, дьявол убегает. Аминь. Мне нравится, что написано «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Заметьте, не написано «Противостаньте дьяволу и убежит от вашего пастора». Ваша власть настолько же действует в вашей жизни, как и власть пастора в собрании и в его жизни. Аминь. Аллилуйя. Если люди не применяют свою власть над врагом, никто за них этого не сделает. У Иисуса нет той власти, которую Он передал вам. Иногда, подъехав к нашей церкви, к офису нашего служения, и выйдя из машины, я передаю ключ служителю службы порядка. И хотя это моя машина, и право собственности записано на Мое имя. Как только я передаю ему ключ, у меня ключа больше нет. Понимаете? Иисус забрал у дьявола ключи ада и смерти. А затем Он повернулся к нам и сказал, «Я даю вам ключи Царства». У Него больше нет этих ключей в вашей жизни. Он передал их вам. И хотя вы принадлежите Ему, власть принадлежит вам. И если вы ничего не будете делать, ничего не будет сделано. Хотя машина принадлежит мне, без ключа я не могу на ней ездить, хотя она все еще моя. Вы все еще принадлежите Ему, но ключ у вас в руках. Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Каждый день упражняйтесь в вере и власти. Высвобождайте свою веру каждый день. Применяйте свою власть каждый день, потому что постоянство — это ключ к победе. Смит Вигглсворт, английский проповедник, чье служение было на передовой в первой половине XX -го века, говорил, «Я каждый день упражняюсь в вере и власти». Что он имел в виду? что каждый раз, когда приходило что-то, что не от Бога, Он в ответ применял свою власть. Аминь.